Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о конвекторах. Конвектор это отопительный прибор, который переносит тепло путем конвекции. Холодный воздух, который находится внизу помещения, поступает в конвектор, где находится теплообменник. И уже нагретый воздух поднимается вверх при этом вытесняя холодный воздух и так по кругу. Основное преимущество конвектора перед радиатором это то, что в конвекторе будет видна только декоративная решетка, которая расположена на уровне с чистым полом, а сам конвектор будет в стяжке. Конвекторы принято устанавливать в помещениях, где присутствуют витражные окна, либо балконные двери. Основная задача конвектора в таком случае это защита от конденсата, который может образовываться на окне, и создание тепловой завесы воздуху холодному, который может поступать от окна. Наша компания использует конвекторы немецкой фирмы Kampman. Они отличились своей долговечностью и прочностью. А если говорить о конвекторах с вентилятором, они отличаются своей малошумностью. Все конвекторы в основном делятся на два типа. Это с принудительной конвекцией и с естественной конвекцией. Также есть вид конвекторов, которые зимой могут отапливать помещение, а летом наоборот охлаждать. Это так называемые фанкойлы. Но при этом нужно учитывать то, что к данным конвекторам нужно подводить отвод от конденсатора. Вид конвектора непосредственно зависит от комнаты в котором он будет располагаться. Конвекторы с естественной конвекцией лучше всего устанавливать в небольших помещениях, там где есть теплый пол потому что если их устанавливать отдельно, без дополнительного источника тепла то скорее всего, что мощности данного типа конвектора вам не хватит. Конвекторы с принудительной конвекцией могут служить в помещении, как основные источники тепла и также могут обогревать все помещение без теплых полов но стоит учитывать что а, в данных конвекторах присутствует вентилятор который может издавать шум и к данному конвектору нужно подводить электричество. Рассмотрим конвектор Кампа с принудительной конвекцией. В нем присутствует 5 скоростей. Если тепловые потери в помещении составляют 700 Вт, то нужно подбирать конвектор при определенной температуре подачи, чтобы он выдавал эти 700 Вт на второй скорости вращения вентилятора. К примеру, возьмем двухметровый конвектор с принудительной конвекцией и с естественной конвекцией. Температура подачи 60 градусов и в помещении будет 22 градуса. Конвектор с принудительной конвекцией выдает 1000 ватт на второй скорости, а конвектор с естественной конвекцией выдает 320 ватт. То есть, если брать одинаковый типоразмер конвекторов, то с принудительной конвекцией почти в 3 раза мощнее, нежели с естественной. Поговорим же об автоматике для конвекторов. Для конвектора с естественной циркуляцией все, что нужно для его управления, это сервопривод и настенный термостат. Управление теплопроизводительностью конвектора осуществляется путем увеличения или уменьшения протока теплоносителя в самом конвекторе. Для конвектора с принудительной циркуляцией нужен термостат, который управляет и протоком теплоносителя в конвекторе, и мощностью самого вентилятора. Как же происходит регулировка мощности в данном конвекторе? Для начала... Термостат управляет протоком теплоносителя в самом конвекторе. Как только мощности конвектора не хватает для компенсации тепловых потерь в помещении, автоматически включается вентилятор. Рассмотрим же плюсы и минусы тех или иных конвекторов. Основным плюсом конвектора с принудительной циркуляцией является его мощность. Плюсы конвекторов с естественной циркуляцией. Его можно устанавливать во влажных помещениях, требует несложной автоматики для регулировки мощности данного конвектора, не издает шума, потому что в нем нет вентилятора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших следующих выпусках. До новых встреч!